Есть две вещи, которые могут повлиять на ваш результат уже завтра. Если у вас уже есть какой-то результат, а если вы уже нашли хоть какую-то маленькую лазейку, благодаря чему... У вас сегодня есть хоть какой-то маленький результат. Вам достаточно увеличить трафик и улучшить процесс продаж. Ну, то есть, смотрите, если вы занимаетесь спамом, и вы понимаете, что разослав... И это как тупой пример. Я вообще не приверженник спама, но просто вот как пример, да, то есть как метафора. Если вы рассылаете спам, то есть вы рассылаете 2000 сообщений, либо 1000 сообщений, и у вас тысячи сообщений приходит хотя бы один партнер, вы понимаете, отлично. А тогда, увеличив трафик, увеличив трафик например рассылай не тысячу человек а 3000 человек то есть я найду способ да то есть что 3000 сообщений в сутки тогда ко мне будет в бизнес приходить а, три человека да то есть вот а, это вот одна из вещей да то есть увеличить трафик улучшить процесс продаж вы понимаете так хорошо а, у меня с рассылки в человек приходит один человек если я попробую видоизменить вот вы пошли Обучились, возможно, копирайтингу, узнали какие-то тригеры, да, то есть э, спусковые крючки, психологические крючки, которые работают на людей лучше, да, то есть используйте какие-то слова, э, скрипты определенные, и уже с тысячи, человек, с тысячи человек у вас приходит не один человек, а например, трое, да, то есть вы увеличили, улучшили процесс продаж просто видоизменив текст например и да то есть вы увеличили в три раза трафик и увеличили процесс продаж и того у вас уже приходит 9 человек в день вместо одного, да то есть это то что вы можете сделать уже сегодня если у вас уже есть какой-то вот процесс да то есть возможно у вас есть какой-то чат-бот ну грубо говоря много сейчас это прям популярно чат-бот от спонсоров либо вы свой собрали и вы понимаете и у вас уже с этого чат-бота приходили какие-то заявки. Например, с 300 человек, вот в, 300, в 3, ну, давайте попроще, 100 человек зашло в чат-бот, и из этих 100 человек один человек просится в команду, да, то есть входящие приходят. И вы эти 100 человек очень долго собирали, писали посты, где-то в чатах раскидывали, тоже, возможно, спамом занимались, и вы понимаете, так, если я запущу трафик, да, то есть, например, таргетированную рекламу, то я могу там, вы в день можете привлекать по 100 человек и таким образом каждый день по одному человеку с этого чат-бота получать, да, то есть потому что у вас уже налажен вот этот процесс продаж. Либо же вы улучшили этот чат-бот добавили там какие-то дополнительные сообщения, социальные доказательства, вставили чеки, что вот в вашей команде зарабатывают. Неважно, это может, можете быть не вы. И сейчас вот уже со 100 человек приходит там трое. да, То есть и вот таким вот образом вы можете повлиять на то, что у вас уже есть. да, То есть уже вот прямо сегодня после нашего мероприятия вы пошли, видоизменили, добавили трафик, либо же и плюс видоизменили процесс продаж, и вы уже получили удвоили да то есть как минимум удвоили свой результат второй способ это то что я это то на чем я концентрируюсь это цена входа в бизнес вот давайте честно кто хотел бы действительно научиться иметь такую возможность рекрутировать а, людей а, на 100 на 200 на 300 на 1000 долларов да то есть вот у вас может быть продуктовая компания да то есть и заходить не на 30 баллов, не на 50 баллов, а на 100 баллов, на 300 баллов, на 500 баллов. Кто хотел бы, поставьте четверочки. Только честно, кто вот не просто даже хочет, а кто готов. Вот вы уже понимаете, блин, давно пора уже. Как это сделать? Вот как это же нужно сделать? Вот над этим я сфокусировал внимание. И это очень на самом деле важно. Я сейчас вам просто покажу из опыта, из своей практики работы в интернете. На что нужно ориентироваться? Потому что многие такие, в особенности у кого вход бесплатный, у меня часто, вот, когда я говорю, ребят, вам нужно начинать делать свои пакеты, если даже у вас вход бесплатный. И они такие, как? От компании ж бесплатно. А вот так, смотрите, если вы продолжите рекрутировать бесплатно. Я думаю, вы меня под... ну, вы согласитесь со мной, потому что вы с этой проблемой встречаетесь. Смотрите, вход бесплатный. Те, кто рекрутирует на вход бесплатный, 90% через месяц уйдут. Вот если, грубо говоря, вы 10 человек зарекрутируете, 9 человек уйдут. Обидно, досадно, ну ладно. Кто это заметил? Поставьте много плюсиков. Вот тот, кто уже пытался рекрутировать на бесплатно, практически никто не начинает действовать и очень быстро сливаются. Вот сейчас вы видите мою картинку, у вас может быть чуть-чуть другая картинка, но от этого факт не меняется. Вот я заметил, что когда я начал, у меня тоже практически все сетевые компании были с бесплатным входом. Вот когда я бесплатно рекрутировал, 90% людей через месяц уходят, просто сливаются их. Ты звонишь, пишешь, все, полный игнор. А, потому что слабые, слабые люди. Ну, кого мы привлекаем бесплатно? Тем, кому надо халява. Тем, кому надо халява, они не готовы работать от слова совсем. Везде, вы, если вы хотите построить бизнес, нужны люди, которые готовы строить бизнес. А готовность строить бизнес, она только подтверждается денежным эквивалентом. Хорошо. Когда я начал рекрутировать на 40-50 долларов, у каждого из вас свой эквивалент, там 30 баллов, 50 баллов э, у каждого свое. Ну вот приблизительно эквивалент 40-50 долларов, 60% уйдут уже через 3 месяца. То есть 3 месяца проходит, и 6 человек из 10, если я зарекрутирую, просто тоже исчезнут. Тоже обидно. Когда я поднял свою ценность, и когда я начал рекрутировать людей на 100 долларов, 40% людей у, э, уходили через полгода. То есть, ну, прикольно, уже длительность а, партнеров увеличилась. А, и, в принципе, в, в принципе а, грубо говоря, да, то есть, ну, качество партнеров тоже увеличилось. И длительность их пребывания со мной. И когда я начал рекрутировать от 300 долларов и выше, 20, всего лишь 20% начали уходить через год. Вы просто подумайте над этим. Когда вы... Вы, вы поймите рекрутировать на 300 долларов и на бесплатно это одна и та же работа, одна и та же работа. Когда вы, конечно когда вы мыслите а, с точки зрения категории это все делается вот усилия и энергозатраты вы даже меньше потратите на тех кто к вам будет заходить на 300 долларов, чем на тех, кто на бесплатно будут заходить. Если мыслить категории классики жанра, список звонок встреча, холодные контакты, то, конечно, вы никогда человека, ну, будет практически нереально, так сказать, пойти и предложить ему э, бизнес, там, свой вход на 300 долларов. Но сегодня в интернете, да, то есть э, в интернете э, сегодня, когда вы предлагаете человеку зайти на бесплатно, вы рекламируетесь на халявщиков. Просто когда вы на бесплатно рекламируетесь, вы на рекламируетесь на халявщиков. Ну, то есть, они бесплатно к вам э, боятся зайти. Но когда вы просто поменяли аудиторию и начали свое предложение показывать нужной аудитории, тот, кто хочет открыть, например, бизнес. Вот давайте мы с вами порассуждаем. Те, кто хочет открыть бизнес, логично, что они ожидают, что вложения в бизнес нужны будут. Ну, то есть, вот, например, человек. Долгое время работал на работе, он понимает, что нужно что-то начать делать. Например, открыть бизнес, грубо говоря. В любой бизнес нужны инвестиции. Каждый человек, который хочет открыть бизнес, наверное, это понимает. Да? То есть инвестиции далеко не тысячу долларов. Например, чтобы открыть кофейню сегодня, самые минимальные вложения это 10 тысяч долларов. Понимаете, ребят? Логично? Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. И вот вы представьте, когда вы показываете свое предложение правильной аудитории, которая хочет открыть бизнес, а мы делаем бизнес-предложение, не халява, не приди, а адекватное, логическое предложение для предпринимателей, либо для тех, кто хочет стать предпринимателем, либо для тех, кто хочет открыть бизнес, для него ход 300 долларов – тысячу долларов, для него это пустяки будут, вы понимаете? Все, что сто... будет ну, ему рассказать и объяснить, что это предложение действительно надежное, выгодное, показать примеры своих лидеров, топ-лидеров. И здесь уже даже не обязательно, чтобы вы зарабатывали эту тысячу долларов, для того, чтобы вам ее заплатили в принципе.